Однако вы будете прекрасно выглядеть кремово-белым во всех оттенках цвета яичной скорлупы или слоновой кости. В любом случае это должен быть смешанный белый цвет. Женщины весеннего типа могут носить на наряд любого оттенка бежевого цвета. Светло-бежевый цвет смотрится на них так же прекрасно, как цвет верблюжей шерсти или темно-бежевый, который можно назвать и коричневым. Выбирайте цвет светлого мелкого песка, цвет карамели, очень светлого шоколадного мусса. Эти оттенки бежевого или коричневого цвета подходят вам лучше всего. Женщины весеннего типа могут использовать коричневый цвет, однако он не должен быть слишком темным. Цвет молочного шоколада с большим количеством молока тоже приемлем, однако коричневый цвет кофе слишком темный. На женщинах весеннего типа теплые оттенки золотистого цвета выглядят очаровательно, но для летнего и зимнего типа золотистый цвет не выгоден. Прекрасно смотрится на весенних женщинах натуральный, насыщенный цвет золотистого меда, однако идеально подойдет и более светлый оттенок желтого цвета. Вам следует избегать всех синеватых оттенков красного цвета. Они не украсят женщин весеннего типа, им больше подойдет светящийся, прозрачный красный цвет, коралловый, томатный, цвет красного перца. Женщины весеннего типа могут выбрать и красные цвета с оранжевым оттенком, начиная от светло-оранжевого до нежно-абрикосового. При выборе красного и оранжевого цвета всегда следите за тем, чтобы его оттенок не был очень темным и прежде всего слишком холодным. Помните, что вам к лицу только теплые тона. Особенно красиво вы будете выглядеть в розовом цвете лососины или цвете фламинго. Эти светлые и пронизанные светом краски осенят ваше лицо цвета слоновой кости. Для вас хорош и нежный светло-персиковый цвет. Особенно красиво вы будете выглядеть солнечно-желтый. Цвет прекрасно вам подходит. Вы можете смело выбрать и теплый кукурузный или золотисто-желтый цвет. Для вас будет идеален желтый оттенок нарцисса. Будьте осторожны при выборе синего цвета. Тут многие допускают ошибку. Вам прекрасно подойдет светлый цвет голубой воды или нежно-синий цвет моря. Проследите за тем, чтобы синие оттенки не были слишком темными. Прежде всего это относится к оттенкам морской волны. Темно-синий наверняка будет вас старить. Вспомните о цветах. Синий цвет крокусов, васильковый, эти тона превосходно смотрятся на вас. Кроме того, вам будут к лицу все нюансы бирюзового, мазутного и аквамаринового цветов. Среди оттенков зеленого у женщин весеннего типа широкий выбор. Цвет липы, зеленого яблока, травы, майской зелени, желтый-зеленый. Главное, чтобы он казался пронизанным солнцем с явно выраженным желтым оттенком. Цвет еловой хвои или яркий бутылочный зеленый – табу для женщин весеннего типа. В нем они выглядят бледными и изможденными, а кожа лица – бялой. Никогда не покупайте вещи этого цвета – пурпурно-розовый. Совершенно не для вас. Яркий, светящийся пурпурно-розовый идеален для женщин зимнего типа. Очень красиво на вас будет смотреться теплый сиреневатый тон. Цвета мальвы, но по возможности выбирайте светлый оттенок. Темно-фиолетовый для женщин весеннего типа, слишком тяжел и ярок.